Всякие отношения воображаемы, потому что, когда вы выходите изнутри себя наружу, вы можете выйти только через дверь воображения, других дверей нет. Друг, враг и то и другое ваше воображение, когда вы останавливаете воображение полностью, вы одни, абсолютно одни. Когда вы понимаете, что жизнь и все ее отношения воображаемы, вы не идете против жизни. Но это понимание помогает сделать отношения богаче. Теперь, когда вы знаете, что всякие отношения воображаемы, почему не вложить в них больше воображения? Почему не наслаждаться ими как можно глубже? Если цветок не более, чем плод вашего воображения, Почему не сделать его красивее? Зачем довольствоваться обычным цветком? Пусть цветок будет из изумрудов и бриллиантов. Пусть будет все, что вы не вообразили. Воображение не грех. Это способность. Это мост. Точно так же, как вы строите мост через реку, чтобы попасть с одного берега на другой. Так и воображение служит мостом между двумя людьми. Два существа проецируют мост. Назовите его любовью, назовите его доверием. Но это воображение. Воображение – единственная творческая способность человеческих существ. И всякое проявление творчества будет и проявлением воображения. Наслаждайтесь воображением. Сделайте его как можно красивее. Мало-помалу вы придете к точке, в которой не будете зависеть от отношений. Вы делитесь, если вам есть чем поделиться с людьми. Вы делитесь, но вы самодостаточны. Вся любовь создается воображением, но не в обычном осуждающем смысле слова. Воображение – божественная способность.